Всем привет из Шушинского. Наконец-то мы получили наш тренажер "Правило", То есть три месяца назад мы заключили договор с производителем тренажеров Михаилом Почаевым, город Сочи. Заплатив за тренажер, подчеркиваю, 33% от стоимости, его полная, полная стоимость 150 тысяч. Мы заплатили всего лишь 50 тысяч так как попали под акцию получили через три месяца тренажер уже успели попробовать его ну тренажер достаточно классный то есть я можно сказать всю жизнь занимался занимаюсь тем или иным спортом и на себе ощутил всю мощь этого тренажера